Всем привет! Отвлекись от предстоящих контрольных и отчетов, ведь за окном наступила весна, и это не повод грустить, потому что команда «Универ Ньюс» и я, Аурелия Сташкова, подготовили для тебя лучшие новости сегодня в выпуске. Студенческая весна не перестает удивлять. В КСК КФУ «Уник» студенты прошли сказочный квест «Тони Кулибины 21 века». В IT-лицее КФУ открылся конкурс «Юных изобретателей». Простим профессионалов! В Казани готовится к открытию молодежный форум «Наш Татарстан». Айтили КФУ снова принял у себя самых одаренных и талантливых школьников. На этот раз речь идет о тех, у кого в детстве самой любимой игрушкой был конструктор Лего. Речь, конечно же, идет об инженерах. Кто они Никулибине 21 века узнавала Диана Авакян?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 А теперь новинки всемирной паутины в нашей постоянной рубрике «Веб-Ньюз». Сборная Татарстана завоевала 11 золотых медалей в полуфинале национального чемпионата WorldSkills Russia в Приволжском федеральном округе. Всего татарстанцы получили 20 медалей на турнире, проходившем в Саранске. 19 марта в Казани отмечается День доброго здоровья. В прокате деревни универсиады студенты смогут взять велосипеды, ролики и отправиться кататься по территории микрорайона. В Казани у аквапарка «Ривьера» начались первые работы по возведению колеса обозрения. Рабочими уже установлено основание колеса. Магистрант Института экологии и природопользования КФУ Роман Корольков стал стипендиатом фонда имени Вернанского 2016 года. Цель фонда является формирование золотого кадрового резерва современной науки и экономики. В Казани появилась граффити с изображением Джима Бивера. Актер изображен в своей знаменитой роли Бобби Сингера из сериала «Сверхъестественное». В Казани проходит международная олимпиада по татарскому языку и литературе. В первом заочном туре олимпиады, которая проходила в декабре прошлого года на портале КФУ, участвовали более 11 тысяч человек со всего мира. С 19 по 20 апреля Высшая школа ТИСКФУ совместно с компанией Samsung проведет хакатон, портрет покупателя и демографическое профилирование. К участию приглашаются школьники, студенты и молодые ученые. В КФУ состоялся визит министра Тюринге и господина Вольфганга Тифензе. Сотрудничество Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Германии реализуется благодаря установленным партнерским связям с более 30 немецкими университетами. Проектный менеджмент – та самая область, которая активно развивается в Татарстане. Но наша с вами задача – продолжить его интенсивное развитие. Как это сделают будущие менеджеры республики? Смотри далее. Форум «Наш Татарстан» еще не начался, но над ним уже идет большая работа. Ведь уже с 21 по 23 апреля казанцы и гости столицы станут участниками финала 6 республиканского молодежного форума. Площадкой для форума станет IT-парк. Именно там целые команды разобьются по тематическим площадкам и представят свои проекты, найдут единомышленников и получат общественную и государственную поддержку. А также их ожидает увлекательный курс по проектной деятельности. Все присутствующие смогут узнать больше о создании и развитии проектов проектной деятельности в целом и обо всех возможностях самореализации, которые предоставляет молодежи Республика Татарстан. Спектр довольно-таки обширен, реализуется он по 10 площадкам, таких как территория инноваций, территория архитектуры и искусства, предпринимательства, информации, малой родины, мир и согласия. Дорогие друзья, мы приглашаем всех вас с 21 по 23 апреля в IT-парк города Казани на финальную выставку форума «Наш Татарстан». Вы сможете получить массу знаний, эмоций и, собственно, перейти от идеи к действиям. Дождались, прошел первый гало-концерт фестиваля Студенческая весна-2016. Вряд ли кто-то мог бы предположить, что фестивальная часть выступлений изменит свой формат. И это случилось. Чем в этом году отличился долгожданный гало-концерт в стране чудес, расскажет Аделия Мухаметшина. 18 марта стартовал первый галоконцерт в стране чудес ежегодного молодежного фестиваля Студенческая весна-2016 Казанского федерального университета. Привычный концерт был видоизменен в квест, на котором каждому участнику предстояло открыть для себя что-то новое. Несмотря на то, что изменился формат гальника, главная цель осталась без изменений. Удивительно понравится всем членам жюри. Прибытие жюри на данном этапе это просмотр нашей конкурсной программы в рамках республиканского фестиваля Студенческая весна. 2016. И, возможно, мы очень надеемся на это, что будет гран-при. Но это все, конечно, суд, так сказать, будет позже. Надеюсь, мы узнаем. Это 26 числа. Вот. 26 числа мы надеемся на гран-при. Но это пока секрет для нас. Все участники были разделены на четыре команды, а если быть точнее, на четыре карточные масти. На их пути были танцевальные коллективы, вокальные номера и театральные представления. На каждой локации зрителям открывались истории, основанные на реальных событиях, произошедшие когда-то в стенах КСК УНИКС. Как стало известно, студенты открывали собственные таланты в полицейском участке, проваливались сквозь этажи, попадая на дискотеку, и даже писали песни, состоящие из одной строчки. Изменение традиционной программы гала-концертов «Гала-Квест» безусловно вызвало. Бурю эмоций среди участников Вы видели здесь фокусы? Не видели еще? Бегон смотреть фокусы, потому что они прям сумасшедшие. Я вот смотрю, каждый раз удивляюсь. Прям сейчас хочу поменять э, аккумулятор на своей камере, чтобы все это записать себе. Пики, Пики — это не очень не интересная не сама мастер, загадочная и э, необычная, а поэтому а мне кажется, что именно для нашей да, команды будет что-то интересное да, и, что и туда не туда, такое, туда, как у всех остальных. Чудес, чудес, потому что, что все уже устали, все все уже видели. А народ требует хлеба и зрелища. Зрители не сидят в концертном в зале Они путешествуют по всему зданию Уникса, путешествуют по всем историческим местам. Шляпник меня почему-то сбивает с толку. Стоит отметить, что за один вечер участникам гала-концерта удалось увидеть знакомое всем здание с кардинально другой стороны. И теперь всем точно известно, что Уникс – это уникальное место. Ведь всего лишь занимаясь любимым делом, можно стать частью большой истории. Вот и гала-квест студенческой весны тоже нашел свое место в богатой истории КСК Уникс. Аделя Мухаммедшина, Руслан Урозаев, Универньюз. Это все. Продолжай следить за новостями с Универ Пока!